Имидж Шерфединов, греко-римская борьба. Очень красивая схватка. На классе удалось поймать. <связывающие> да. Скорее всего, да. Сейчас я не в такой форме, где могу прибавить стойки. Чуть накануне заболел еще. Из-за этого у меня сейчас стойки много чего не получается. И акцент сделал опасно сегодня. Так как последняя схватка уже выложилась. Ты застал э, большие изменения в греко-римской борьбе. Да. Боролись по периодам, боролись пять минут. Да. Сейчас две по 3. До тебя, когда ты был маленький, было три по три. Вот да. ты все как бы видел, все попробовал. Какая оптимальная э, ситуация? Вот как, правила, какие? Ну, у кого функционал хорошая, кто сегодня дышит, какие правила сделаны для них. Кто дышит, это считай полпобеды у них. А раньше было. Допустим, полтора минута больше, партер сайт. Там уже кто в партере. Мы так, потому что мы считаем, мой, когда моя самая лучшая формула была партер. И мы работали на паттер больше. А сейчас стойка. Сейчас кто-то доминирует тот и становится чемпионом. Вот такие вот дела. У меня была интересная история. Я раз ехал на соревнование по борьбе в аэропорт. И водитель э, узнал, что я комментатор. Говорит, слушай, а у меня э, родственник, э, Эмиль Шерфединов, у тебя таксистом никто не работает в случае? А, таксистом? Да. А, ну, что поделать -то? В такси тоже работают люди. А, наверняка они работают. Да. Там он кто, таксист, я не знаю, директор, нам без разницы. Главное, что он сказал, значит, болеет за меня. Передаю ему привет большой, если он меня увидит.